Где-то в далекой галактике Есть маленькая планета Там холод стоит, как в Арктике Там нет ни весны, ни лета Там синие острые льдины И вечный мороз за сорок Там люди живут пингвины Внутри своих снежных норок Смешные пузатые птицы Умеют грустить и смеяться У них, как у нас, есть лица И жизненные ситуации Живут эти люди-пингвины Заботятся о потомстве Среди неземной холодины Не зная тепла и солнца Живут эти люди-пингвины Заботятся о потомстве Среди неземной холодины Не зная тепла и солнца А в долгие лютые ночки Пингвины глядят на небо Где светятся звезды цветочки Среди ледяного склепа И греют друг друга и тесно прижавшись боком Сияют блестящие глазки Пингвины общаются с Богом И просят добра и мира Для всех, кто живет на свете И больше подкожного жира чтобы были здоровыми дети Чтоб были все близкие рядом Чтоб было достаточно рыбы и смотрят теплеющим взглядом и тают замерзшие глыбы. Чтоб были все близкие рядом, чтоб было достаточно рыбы. И смотрят теплеющим взглядом и тают замерзшие глыбы.